Нажимаем «Начался бесплатный курс». Проходим раздел «Темы участника». Новая тема. Ваш ник. Пишем. «Привет, ребята». Предосмотр. Считаем. «Привет, ребята. Все нормально». Отправить. Просмотреть ваше сообщение. Поздравляю. Тема создана. Теперь вы ее будете пополнять картинками, демонстрирующими ваши успехи в учебе. Для этого нажимаем «Ответить». Переход на фотохостинг. Но прежде чем мы будем загружать картинки, их нужно подготовить. Поэтому проходим папку, где находятся картинки. Подводим каждую картинке мышку и наблюдаем разрешение картинок. Если с картинками PNG все в порядке, мы их сняли с экрана монитора с предыдущих уроков. Но те картинки, которые сняты фотоаппаратом или телефоном намного больше. Такие возможности нынешней техники. Подводим к рисунку мышку, читаем 4000 пиксел. Нам не подходит. Такую картинку нужно уменьшить, обрезать, подготовить. И остальные они скорее всего одинаковые, потому что сняты Одним телефоном. Поэтому проходим в программу. В файл. Открыть. Выбираем первый рисунок. Открыть. Выбираем прямоугольник. Обводим. Отключаем заливку. Правой клавиши. Установить обводку. Выбираем выделение. Выделяем все. Ctrl-A. Объект. Обтравочный контур. Установить. Выделенный рисунок имеет размеры. 1500 пиксел мы пишем свои размеры 800 пиксел клавиша Enter проходим экспорт нашу папку из которой мы брали рисунок и сохраняем под оригинальным именем например 2 сохранить проходим в папку в проводнике наблюдаем исходный рисунок и сохраненный в формате PNG. Подводим мышку. У него размер по длинной стороне 800 пиксел. Проходим дальше в программу. Новое окно. Файл. Открыть. Следующий рисунок. Открыть. Выделяем. Разворачиваем. Выбираем прямоугольник. И обводим. Но так как синий цвет закрывает рисунок и приходится каждый раз заливку удалять, выставлять окантовку, мы введем другой параметр отображения выделенного прямоугольника. У этого прямоугольника отключим заливку, выберем цвет, который будет виден на любом фоне. Например, фуксия. Выбрать обводку. Обводку можно сделать потолще. Для этого пройти обводка, стиль обводки, выставить 2 миллиметра или 3 клавиша enter проходим общие настройки находим фигуры выбираем прямоугольник предыдущая заливка у нас была синяя водки не было а сейчас у нас выделенный объект имеет обводку функция и отсутствует внутренняя заливка взять от выделения закрываем выделяем и удаляем нашу обводку и проверяем, как работает наша настройка. Выбираем прямоугольник. Обводим рисунок. Теперь мы можем выделять его. Подгонять более точно. Все, выделяем. Ctrl-A. Проходим объект. Обтравочный контур. Установить. Проходим экспорт PNG. Выбираем выделение. Пишем там, где длинная сторона 800. Выбираем экспорт как папку из которой мы загружали картинку. Выбираем оригинальное имя, например, 3. Сохранить. Открываем папку с картинками. Вот наш рисунок. Подводим мышку. Параметры те, которые мы задавали. Новое окно. Файл. Открыть. Выбираем следующую картинку. Открыть. Выбираем прямоугольник. Обводим. Выделяем. Подгоняем. Все выделяем. Ctrl A. Объект. Обтравочный контур установить. Выделение. Высота. 800 пиксел. Клавиша Enter. Экспорт как. Наша папка. Под оригинальным именем. Например 4. Сохранить. Также правим и остальные картинки. Открываем папку. Проверяем. Вот у нас первые картинки в ряд, которые мы будем загружать на форум. Они оптимизированы и имеют нужный размер. Проходим нашу тему. Ответить. Загрузить картинки. Сколько картинок собираемся загрузить, столько раз нажимаем клавишу плюс. Файл номер один. Открыть. Файл второй. Под номером 2. Открыть. Файл третий. Под номером 3. Открыть. И остальные. Нажимаем загрузка. Нажмем некоторое время. Получаем ссылки на изображение. Выделяем первую ссылку, копируем Ctrl-C. Проходим в тему, клавиши, определяем место, Ctrl-V, вставляем. Возвращаемся в галерею, вторая ссылка, Ctrl-C. Проходим на форум, вставляем Ctrl-V, галерея, третья. Ctrl-C. Вставляем Ctrl-V. Нажимаем клавишу. Enter. И продолжаем. Клавишу Enter. И остальные. Нажимаем предосмотр. Получаем превьюшки. Три картинки в ряд. После которых. Была клавиша «Перевод строки». Опять три картинки. И последующие, если они у вас будут. Если показ нас устраивает, мы нажимаем «Отправить». «Просмотреть ваши сообщения». Вот мы находимся в вашей теме. Вторым сообщением вашей картинки. Теперь, нажав на любую картинку, мы увидим, ее полный размер, а также ряд ссылок под картинкой, с помощью которых вы можете передать изображение, можете получить ссылку на изображение, или на миниатюру, или разместить на сайте, или выполнять другие действия.